Мы хорошо с тобой ужились Всю прибыль тратил на тебя Нагрянул гром, и вот он кризис И денег нету у меня Нагрянул гром, и вот он кризис Качала головою И указала мне на дверь. Пять лет мы прожили с тобою И не нужна Так решай задачи сложить тебе бизнес и любовь, хоть я давно. Уже не мальчик, но выжил закипает кровь, хоть я давно. Уже не мальчик, но выжил закипает. Кровь. Люблю я дом в красивом месте, свой бар построю на углу, артистом стану я известным, а тебе подумал.